день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Я хочу с вами поделиться рецепт Наполеона. Для этого нам нужно 500 грамм муки и 300 грамм масла. Высыпаем 500 грамм муки. И натираем крупные над крупной терки 300 граммов очень холодного сливочного масла. Делаем в центре небольшое углубление и высыпаем ваниль. Взбиваем одно яйцо, 200 грамм сметаны или йогурт. и добавляем. Тесто по консистенции должно быть мягкое и эластичное. Тесто наше мягкое и будем отправлять тесто в холодильник. два часа, мы разделяем тесто на 10 кусочков, слегка переменяем эти колобки и опять отправляем в холодильник берем из колобков Вкалываем вилкой и 190 градусов выпекаем корже на 10 минут. Каждый раз накалываем вилкой, чтобы при выпачке оно сильно не вздувалось. Дорогие друзья, для крема нам нужно 300 грамм масла и одно скушенное молоко. На размягченное масло добавляем постепенно искушенное масло, молоко. Наш крем готов. Добавляем ваниль. Опять смешиваем. Торжи у нас готовы и крошкой будем обсыпать старта. так наш торт готово простой обсыпаю торта и в конце удар всыпать пудры после 5-6 часов сможете резать Вот и наш торт, приятного шея питья, не забудьте подписаться на мой канал.